Здравствуйте друзья, с вами на связи Татьяна Каверина и сегодня я вам хочу рассказать про сервис, который называется Таплинк и которым очень удобно пользоваться в Instagram. Вы создаете одну ссылку и в эту ссылку вы можете добавить несколько своих ссылок или номер телефона или сайта или вайбер или ватсап, ну это на ваше усмотрение. Смотрите, в поисковую строку вводите Таплинк и он вам сразу же показывает адрес. В же строке. Смотрите, у меня тут уже все как бы настроено. Когда вы первый раз зайдете, он у вас просто попросит логин вашего инстаграма. Вот у меня каверин 77. Выводите, он вас находит автоматически и появляется сразу вот такая вот картиночка телефона. Также он у вас еще может попросить но э, адрес электронной почты. Вы точно так же ведете, но ну, и в принципе вся регистрация на этом закончена. Значит, смотрите, появляется вот такая вот штучка. Вот эта вот фотография, она у меня в профиле сразу в Инстаграм. Она тут сразу высвечивается, но вы, в принципе, можете поставить другую. Нажимаете вот сюда «Обновить сейчас», а в вот Аватар автоматически объявляется раз в сутки. Ну и поставить свою любую фотографию другую. Нажимаете «Сохранить». Дальше. Дальше вот здесь вот можно написать. Открываете текст, размер, выбираете выравнивание и здесь пишите текст. Ну тот, который вам в принципе нужен. И нажимаете сохранить. Дальше у меня вот тут вот сайт указан. Напис написано BusinessAven, открыт сайт и мой личный сайт. Вы сюда здесь указываете, сохраняете. Здесь у меня написано Viber. Также заголовок ссылки, позвонить и номер вайвера. Снова сохраняйте. Ну, также можно добавить ВК по той же системе, добавить любой новый блок. Смотрите, вот здесь вот где вот эти значочки стоят, про и без. А это все платные сервисы. А вот где не стоит, тут вот это все бесплатно. Ну, вот также можете ссылку. Заголовок пишите, открыть сайт и свой сайт. Ну, может, у вас два или три сайта, можете сюда добавить. Получится новый блок. Сохраняйте. Ну, тут не сох... ничего не указала, Контакт можете добавить. Но это чисто на ваше усмотрение. Видите, здесь можно много блоков добавить. Также можно добавить еще один текстовый блок, например. Так, по центру, сохранить, посмотрите, видите, появляется. А теперь смотрите, я сейчас вам расскажу, как вот эти вот блоки поменять местами. Вот видите, раз, привет, я бизнес-партнер. Вот здесь вот хотите поменять, точно так же, раз, все поменяли, точно так же, раз. Ну, мне нравится, значит, вот так. Как удалить? Просто открываете, вот так вот удалить. Все, вообще ничего сложного. Теперь смотрите, можно зайти в настройки вот сюда и здесь выбрать форму текста. Вот видите, у меня тут квадратная форма. Давайте можем выбрать, например, круглую, да? Перейти на страницу, вот. Видите, вышла уже круглая. Мне не нравится круглая. Ну, поэтому я оставлю вот такой. Еще что можно поменять? Еще можно поменять вот цвет. Возвращаетесь на страницу. Видите, какой цвет получился. Ну, мне больше нравится голубой. Ну, видите, получился голубой. В принципе, вообще ничего не сложно, все легко. И вот тут вот опять также. Вот где написано вот это вот про про-про, это все платное. Ну, если вы хотите, можете воспользоваться плавными. Здесь вы вот можете посмотреть товары, заявки, статистика, ну, вернуться на страницу. Еще смотрите, здесь вы можете добавить еще один профиль. Ну, если у вас несколько страниц, например, в Инстаграм, нажимаете «Добавить», «Войти через Инстаграм» и вводите какой-нибудь свой следующий профиль, имя пользователя и пароль, и входите, и у вас появляется, ну, вот эта штука опять, но она появляется пустая без всего. И вы просто снова добавить новый блок, снова ссылку, опять то же самое заполняете, ну, все. Ну, вот когда вы вот с этим вот определились, все, вы считаете, что у вас все хорошо, все нормально, вот ваша ссылка сразу автоматически появляется. Вы ее просто копируете, или там вот нажимаете установить, да, вот она у вас. Скопировалась, скопировать еще куда-нибудь можете. И вот видите, уже написано, ссылка установлена в Instagram. Все. Все у вас есть, вы ее просто берете и устанавливаете в Инстаграм. Или она устанавливается автоматически. Закрываете. Заходите в свой Instagram. Давайте попробуем. Вот. Это я с компьютера. Видите, записываю с компьютера, поэтому так ну вот, цены и тарифы, можете посмотреть вот здесь, вот вот сейчас у нас бесплатный тариф, вот есть про тариф, что тут есть, 90 рублей в месяц, год получается 1080, и бизнес тариф, можете посмотреть все, что есть, и получается 290 рублей в месяц, 3480 в год. В принципе, но это на ваше усмотрение. Я не пользуюсь платными, мне бесплатного хватает. Ну, вот как-то так. Все, спасибо за внимание.